Доброго-доброго всем денечка. Я, конечно, по поводу той ситуации, в какой я сейчас нахожусь, 7 марта у меня запланирован был выезд из Нидерландов, и вся Европа на сегодняшний день Закрыто Не летают самолеты. Все воздушное пространство закрыто. Есть такой у нас заграничный помощник при Министерстве иностранных дел, он даже не открывается, чтобы отправить свои данные. Попытались. Потом а, было объявление, я в Телеграм-канале подписано а, на новости такие вот злободневные. Я сижу очень четко за ними. И написано, до 3 марта на государственных услугах э, РФ вы можете зарегистрироваться, если вы остались э, ну, в такой... Э, ситуации что безвыходная ситуация граждан россии оставшихся за границей до 3 марта все должны отрегулировать эти дела в государственных условиях. что вы думаете тут же читаю через какое-то время а не читаю хотела просто открыть зайти и написано опять же в этом телеграм-канале что Государственные услуги закрыты в связи с гиператаками. Представляете на данные этого портала. Ну как вы хотите. Вот как, как тут быть, понимаете? Мне сейчас так, ну в качестве интереса все по нему помог... понимают, что я где-то там осталась. Но люди разные, да? Что я осталась в Европе, как я буду выезжать. Дают массу советов дают там да, какие-то наставления ну, мне, да? друзья мои, вы же не были в этой ситуации, как вы можете, сидя где-то далеко, а, не побывав вот в этой, скажем так, обойме, которая осталась на сегодня, как вы можете давать совет? И пишут мне про этого заграничного помощника, да он не открывается, на территории Нидерландов, вообще на, всей, территории, на территории всей Европы он не открывается. Понимаете? Все. Опять же читаю в телеграм-канале. Все, кто остался за рубежом, ищите пути, каким образом выехать вам самостоятельно. Все. Можно было сказать каким-нибудь грубым словом. Но, ребята мои, ничего не решается. Помоги себе сам, называю. И вот на сегодняшний день, я вот настоящий день, видите, я сижу в аэропорту, аэропорт Турции, Стамбул. Это новый у них аэропорт, очень хороший, огромный такой. И вот Турция еще принимает застрявшие граждан я думаю что просто когда сегодня я днем грузилась из амстердама это просто дикая очередь была и понимаете даже в русских отдельно отдельно ставят штампы русские короче короче хорошо у меня дочь написала на английском языке все это дело и я показываю все, вот сейчас я нахожусь в Стамбуле без спасибо турецким авиариним очень хорошая компания огромный самолет просто огромный полностью земля. когда тут приземлились нас выпускают и стоят уже работники аэропорта кто едет транзитом пожалуйста вам сюда и опять же я всегда считаю, что очень-очень много добрых и хороших людей. Я когда регистрировалась в Амстердаме, мне дочь написала, надо ли перегружать. Я, я лечу в Амстердам, Стамбул, Казань. Вот такой рейс. Вот, написала мне, надо ли перегружать вещи. То есть чемодан, который у меня сегодня очень тяжелый, я поднимать не могу только. И еще она мне написала, значит, точно английском, можно ли мне зарегистрироваться. Ну, я от себя вот спрашиваю. Вот в Амстердаме девушка сидит, такая негрутосочка. Ой, она мне говорит, мам, ты все, ты улыбайся. Ты улыбайся и говори. Ой, окей, okay. эээ, hello. Потому что вот прямо они любят голландцев, что вы с ними так, с улыбочкой. И черненькая, черненькая, черненькая, девочка молодая, и я раз, она, значит, меня берет, мой паспорт, меня регистрирует, я ей записочку, как там, можно, нужно ли мне переклад... вещи в Стамбуле получать, она нет, не надо, надо транзит, О, я рада, и потом второй момент, я говорю, а можно мне зарегистрировать, тоже так все, бумажечка а можно мне... Зарегистрироваться на весь в Казань Истанбул, ну, Окей. Так я готова была эту черненькую шоколадку. Прям расцена В такой степени. Ну, хорошая девочка. Прям вот. да, молодая девчонка, черненькая такая. Говорит, Все, в настоящее время я нахожусь здесь в аэропорту. Стамбула. Очень хороший аэропорт. Ну, такой прям, понимаете огромный огромный здесь все очень доступно и понятно есть электронное табло где указаны все рейсы и когда уже это табло оно двигается рейсы значит как по мере э, отбытия они э, на табло высвечиваются какой выход какой выход а выходы здесь все очень просто обозначены если я вот так вот встану вот вы увидите видите вот выходы на посадку. Таким образом, например, А-9, А-10, А-11, они все очень хорошо ну, видны на табло. Вот посмотрите, как выглядит эта зона транзитная. Зелено, красиво. Вот эти табло висят. Это несколько лесных И отовсюду, отовсюду народ приезжает. Я по табло посмотрела разные-разные. Так друзья мои... Помогайте себе сами. Не знаю даже, что вам сказать. Потому как я думаю, что ситуация лучше не будет. Я просто посмотрела опять в Телеграм-канале эти новости, которые идут от России. Канал есть через Белград поехать. Да? Но, ой, ой ой это космос какой-то. Билеты с каждым днем. Вот третьего, на третье число, второе-третье билет стоил. 51 там 451 тысяча, а уже на 6-7 это 75 тысяч лицей там 2 часа 2,5, ну пусть около 3 часа. И отдать за это 75 тысяч, значит что делается. На простом народе, который так вынужденно остался, вот что происходит. Что происходит, поэтому ну, понятно, помоги себе сам все это понимаю, и все это понимаю. самолет из Транбул. очень хорошая компания авиативная обслуживание хорошее по крайней мере, хорошо в самолете у нас мне понравилось все очень вежливые, тактичные так. но маски требуются в самолетах маски как я улечу в казань я вам скажу обязательно Я в Казани. Вчера был у меня очень сложный день. Я летела из Амстердама в Стамбул, из Стамбула в Казань. Поздно ночью уже приехала в Казань. Меня встретил сын. Сказать о моих эмоциях, о восторге от того, что я дома, на своей территории, как говорится. Что делать? Я на своей территории. Я родилась в Татарстане, родилась в России, мне уже немало лет, поэтому я все это ценю, и мне это очень дорого. Я дома, друзья мои, Казань меня встретила очень дружелюбно. Огромная благодарность моим детям. Дочь меня проводила, сын меня встретил с внучкой, даже внучкой. Мы приехали сюда уже из Казани, в Нижнекамск, в полшестого утра. Тут поспала немножко, встала, надо решить вопросы такого текущего порядка. Все, я дом, друзья мои, мир вашему дому.